на э, западном революционном фронте, вы знаете, что в эти годы э, вообще вся Европа бредила революцией, э, как до Октябрьской революции, так и э, после. И, э, вот, плюс, конечно же, возникает фигура женщины нового типа, потому что новый революционный мир предполагал, требовал, а <как wireless> даже не предполагал, а требовал новую женщины, новый быт, новый гендерный порядок, новая мода, новые стандарты поведения, новые правила, новые нормы и новые аномалии, ну и новые типы труда, агитационная работа, работа пропагандистская, в том числе военная служба. Вот через все эти вещи, как мне кажется, Революция, понятие революции раскрывается наиболее полно и здесь мы видим, что революция это не конкретное событие, даже не тема а большой исторический пласт в, в, в исторический такой комплексный исторический нарратив занимаясь которым мы можем последить собственно, как был построен новый мир как... и насколько э, он был новым. Вот. А, но, тем не менее, мы понимаем, что э, революция остается конкретным событием, и э, э, кульминацией всех этих <coughs> вещей все-таки э, стала Октябрьская революция 1917 -го года. Э, но э, на нее смотреть можно очень по-разному. И Здесь есть следующий слайд, на котором, я... на котором видно, что я снова задаюсь вопрос о том, что такое революция. Почему вообще уделяют ему столько времени, я не перехожу сразу к романам и к литературному нарративу? Дело в том, что, как мне кажется, особенно в последнее время, когда говорят о русской истории, очень часто прибегают к такому эклектичному подходу, где все события, все феномены, в том числе там, эстетические феномены, будь то, литературное произведение или художественное… или произведения изобразительного искусства, все они некоторым образом уравниваются в правах а, и а, являются собой такое пестрое разнообразие. М -м, объединяясь, Их объединяют какой-то широкой тематической рамкой, например, там, это 60-е, это вот все, что относится к стилягам, а, живопись социалистического канона. И вот здесь <coughs> мы видим э, три репрезентации революции. Первая — это м, картина «Новая планета». В 1921 году она была нарисована. Это картина м, русского, советского художника Константина Иванова. Она собственно, посвящена революционным событиям и рассматривает революцию как такое событие планетарного масштаба. А справа или слева, там не знаю, но ближе ко мне, мы видим коллаж Давида Бурлюка, известного футуриста и друга Этот Калаш был в 19-м кадр был сделан, и здесь мы видим другую революцию. Это художники совершенно разной судьбы. и он стал работать на социалистический канон, Бурлюк имидрировал, ну, в общем, не давать подробности, не буду давать подробности. На первом плане мы видим социалистический плакат, и все это так или иначе имеет отношение к революции. Так вот, мне бы хотелось в своем рассказе избежать этой эклектичности, если вам покажется, что я мешаю несмешиваемые вещи, вы мне, пожалуйста, потом скажите, мне кажется это имеет смысл обсудить. В общем, да, я выступаю против, как бы, против такого постмодернистского смешения за историческую конкретизацию. И именно поэтому я предлагаю посмотреть на революцию в женских романах не с точки зрения того, как ее видели разные женщины, как они ее чувствовали, как они ее переживали. А, а учитывая исторические обстоятельства, дать ответ э, на вопрос, что, чем стала революция для этих женщин и что она им дала, то есть фактически да, э, э, вопрос на агит-плакате сформулирован верно, но в моем случае что дала революция не работницы, крестьянки, а что дала революция женщин? Вот. И можно сразу выделить ключевые темы, которые в литературном нарративе представлены. Их всего шесть, вы видите, с одной стороны, это сексуальная эмансипация. Право на секс и любовь, новые формы отношений, в общем, всяческое освобождение от сексуальных предрассудков. Мы к этому еще вернемся и посмотрим, к чему это привело. Хроника политической борьбы, хроника революционной борьбы, от борьбы с самодержавием до борьбы с контрреволюцией, женщина на войне. Ее быт, ее поведение, отношения с людьми, как она влюблялась, как она умирала, как она, какой она была до войны, во время войны и после войны. Тема самопожертвования, и героизма, конечно, здесь очень важна. Причем не только для фигуры женщины-бойца, женщины, которая там, скачет с шашкой на коне в на там, Южном фронте гражданской войны, но и самопожертвование, которое проявляется в э, агитационной работе, в работе с беспризорниками, например, в <с> партийной работе, когда женщины э, жертвовали собственными интересами, Желание, например, создать семью <coughs> э, ради того, чтобы заниматься построением нового мира. Mm. Ну и, конечно, э, самопожертвование в таком обычном смысле, жизни ради других, жизни ради другого, э, это самопожертвование, которое происходит в таком... Э, ну, в, в быту каждый день, когда голод и страшное непредсказуемое время, и женщины подбирали чужих детей, и работали на трех работах и так далее. Вот. Потом очень важная тема а, с, так называемой смычки города и деревни. А, я здесь использовала ленинскую фразу. А, но действительно сравнение сельской и городской жизни – это очень важная тема для э, женской революционной прозы, потому что э, жизнь деревенской э, женщины, девушки, которая ехала в город после революции незадолго до революции, ну, а после в массовом порядке женщины поехали в город – это означало кардинальную перемену и э, Та пропасть, которая существовала между жизнью сельской и жизнью городской, между порядками, э, которые существовали в городской и в сельской среде, э, между языком, на котором разговаривали э, городские и сельские жители. Я сейчас не говорю там, о сословиях, э, уровне образования и так далее. Эта пропасть была классальной. <класса> mm -hmm. mm -hmm. вот. И возможность смычки города и деревни или ее невозможность о чем мы поговорим в дальнейшем тоже одна из важнейших тем э, женской прозы ну и э, разнообразные проявления социальной несправедливости э, к которым были чувствительны и женщины писательницы, о которых сегодня пойдет речь и к которым могли оставаться равнодушными героини их э, романов эти проявления тоже, конечно, очень выпукло выглядят на страницах женской революционной прозы. Я не поясняла конкретно, о каком историческом периоде идет речь, хронологически никак не уточняла, только сказала, что в целом, да, действительно, мы начинаем с периода после декабрьского восстания, но сегодня, учитывая тот факт, что там, продолжительность и формат лекций не позволяет рассмотреть что, там, весь э, всех э, писательниц огромного количество женской прозы э, с, первой треть, с последней трети XIX века э, там, до Великой Отечественной войны, мы, конечно, главным образом будем э, фиксироваться на прозе, э, начиная с 10-х годов, и в особенности на прозе 20-х годов, на всем, что было написано после 17 -го года. Мы э, практически не коснемся просто революционной, э, хотя там есть, повторюсь, э, очень жаль, что мы не сделаем, потому что там есть очень интересный, очень интересные примеры, и э, очень любопытная мемуаристика, например, э, Вера Фигнер «Народоволк», э, у нее есть такие мемуары, э, запечатленный труд, еще вполне можно было бы отнести к женской революционной прозе, но э, мы об этом не будем говорить, мы будем говорить о доставинском таком периоде, э, пускай детские воспитательные романы, Виньяну, э, Проза, посвященную детским юношеским годам Маркса, была вот такая а, в советские годы. Так, вот, поговорим в основном, значит, о том, что было написано после семнадцатого года. И Я не знаю, может быть, в некотором смысле предваряя вопросы, которые возникнут потом, я все-таки на них отвечу. Для чего, как мне кажется, не просто кто-то недавно задал вопрос, зачем ты все это читаешь, для чего читать женскую революционную прозу, особенно про социалистического канона, который, как мы знаем, далеко не всегда отличается художественным изяществом, и, и э, может показаться э, иногда однообразной, топорной, э, предсказуемой. И я, конечно, думала, для чего я это читаю, зачем я это делаю. Вот, и на эти вопросы мне бы хотелось ответить. У меня тут несколько аргументов. С одной стороны, э, мы знаем, что история постоянно приписывается. Я уже там, упомянула об которые э, которую можно встретить тут и там, там например, на э, художественных выставках. Вот. И э, при переписывании история очень часто сглаживается, из нее как бы изымаются э, те самые внутренние противоречия, которые э, для меня представляют наибольший интерес. И э, э, в литературе, как мне кажется, они как раз сохраняются. И э, если э, навострить глаз, э, их можно с легкостью увидеть. Во-вторых, а, во э, читать это все э, нужно, можно, нужно и увлекательно, потому что с помощью этой прозы мы понимаем, как э, менялись представления людей, э, чем они отличались от наших, а насколько быстро они менялись настолько ли быстро, как хотелось там, им самим, их современникам, настолько ли быстро они менялись, как нам кажется сегодня. Во-вторых, Во для того чтобы и в-третьих, для того чтобы э восстановить некоторым образом восстановить историю наших собственных предрассудков, наших собственных заблуждений, понять, э откуда э растут ноги, там корни. В корне, где лежат корни наших представлений, стереотипов, ценностей, вещей, которые мы считаем самоочевидными а и считаем самоочевидными для других. <coughs> В-четвертых, вот. у меня тут есть интерес такого гендерного исследователя, потому что... Занимаясь женским революционным романом, мы можем посмотреть на ту новую роль, которая отводилась женщине в революционные постреволюционные годы, и на то, как происходила ее эмансипация, происходила ли она, какие трудности с ней были связаны. И, и сможем ответить на вопрос, а так ли была свободна женщина в постреволюционный период, в те же 20-е годы, э, которые, э, как мы знаем, огромное количество э, молодых людей очень любят, э, там, обожают их эстетику. Э, э, и этот период там, чрезвычайно продаваемым является и, э, и в России, и на Западе. Mm, так ли было все весело, хорошо замечательно, а, так ли много было свободы, и, и что за этой свободой скрывалось, вот, а, ну что, давайте уже, а, да, а... Не, не рассказал про этот слайд, несмотря на то, что я обещала, что не буду говорить о романах это у лет, все-таки какие-то художественные, жанровые э, и прочие особенности транскореволюционной прозы я выделила. Э, они относятся, не, эти особенности относятся не ко всем, но к подавляющему большинству произведений, которых я сегодня упомянула. Э, это все-таки реализм, несмотря на то, что. Э, Многие авторки, о которых сегодня пойдет речь, они прямую наследовали символизму, и там были знакомы с Мережковским, Андреем Белым э и вообще очень уважали символистскую традицию. Все-таки э женская революционная проза, это проза реалистичная, э от, от э такого документального. Э журналистского стиля, многие из женщин, которых я еще не скажу, были корреспондентами, работали э, в газетах, э, смотрели да, там, и в производстве участвовали и так далее, Вот до исторического романа, все это, в общем, реалистическая проза. во-вторых, несмотря на то, что я назвала лекцию коллекционным романом, э, это зачастую короткая форма, Повесть, рассказ, очерк э и так далее. Вот, э в-третьих, эти романы, как правило, написаны достаточно простым и доступным языком, э потому что для многих из них цель, цель их написания э заключалась в, ну, скажем, скорейшему распространение знания, ценностей, смыслов, которые в этой просьбе присутствовали. А поэтому они написаны достаточно просто. Авторская позиция присутствует, и, по крайней мере, всегда можно вычленить, а, даже если она проблематична. Эту проблематичность тоже хватить. Связь с личной и политической историей и установка на социальные преобразования. И первое... Кероиня, о которой я скажу, может быть, да, вам покажется ее появление несколько неожиданным. Я обещала, что не буду говорить о дореволюционной прозе, но мне очень хотелось рассказать о Ковалевской, поэтому я все-таки ее упомяну. Да, всем она да, нам знакома, все, все знают ее как выдающегося математика, что это первая женщина, профессором России, что это, что она стала первым профессором женщиной-профессором-математиком в мире, но э, мало кто знает о ее литературных опытах, э, которые даже, э, наверное, несколько уничижительно было называть э, исключительно опытами, потому что, э, несмотря на небольшое количество, их количество э, это очень достойное произведение, Оно написано прекрасным языком, и, и, и Ковалевская, тоже я вспомню несколько биографических фактов. Да, Ковалевская посвятила свою жизнь математике и преподаванию, но при этом она всегда сочувствовала революционерам, социалистам. Ее сестра и муж сестры были участниками Парижской Коммуны, и даже после поражения Парижской Коммуны в 1871 году она отправилась в Париж, в Париж ухаживать за ранеными. Вот. И Вообще революционные кружки занимали всячески ее э, воображение. ее само очень тяготило, что ей пришлось вступить в фиктивный брак, для того, чтобы поехать обучаться математике на Запад, там, для того, чтобы э, ну, в России женщина в то время могла получить э, высшего образование, а э, на Западе, для того, чтобы уехать в Западный университет, получить э, паспорт, э, разрешение на выезд, ей нужно было согласие мужа или отца. Родители не хотели, чтобы она продолжала заниматься математикой и наукой. Ей пришлось выйти замуж, был фиктивный брак для того, чтобы заручиться разрешением мужа и продолжить обучение. Вот, и ее подруги на самом деле над ней всячески посмеивались, что она вот, вступает в такой брак по расчету не принципиально и это конечно всячески тяготило и я тут упомянула кажется все ее произведения написанные по-русски она еще писала на шведском она же в стаконе преподавала жила вот. У меня есть несколько произведений написано на шведском, они не переведены. Вот. Я тут говорю о четырех произведениях. Это биографический рассказ, очень, очень короткий рассказ, такая хроника ученой жизни. Воспоминания детства очень интересные мемористика, об ее интеллектуальном становлении, о том, как она жила в деревне, об ее учителе. Она заинтересовалась математикой. Если у не окончена в повесть название специально взято в такие эм, скобки, кавычки, потому что это не ее название, но вроде как она должна была ее э, так назвать, эту повесть. Вот. А, но самый любопытный, пожалуй, э, текст. Это ее поесть-негилистка, которую я всем советую почитать, она доступна везде в интернете, она была запрещена в дореволюционный период, в 1992 году ее публиковали за границей. И <coughs> там как раз речь идет о есть главная героиня, которая очень похожа на Смука молодая женщина-ученый, которая возвращается в Петербург после обучения в западном университете. Вот. И есть ее подруга Вера, который был в деревне учитель, в которой, она, в свою очередь, эта вера была влюблена, заразилась от него там, социалистическими взглядами, он был народником. Они вместе мечтали о новом мире, но его ждали полиции, и эта Вера приехала в Петербург для того, чтобы продолжить его дело и помогать кружкам политическим соединиться с ангелистами. Вот. Я не буду, наверное, портить все рассказывать, но героиня этой повести действительно такая типичная героиня-народница, полностью посвятившая всю свою молодость и жизнь другим в борьбе, готовая стоять до конца. И, в общем-то, роман заканчивается таким такой э, нероманной а, повесть, заканчивается э, достаточно серьезной вечной жертвой э, этой веры. А, вот. А, давайте посмотрим дальше. Следующая писательница. Я скажу Анастасия Вербинская. Сегодня немало кто знает, но любопытно, что вообще это чрезвычайно плодовитая писательница была. Ее произведения <кười> <кười> после 10-1910 -го, -го года издавались гигантскими тиражами. И ähm, даже. Я вот нашла очень любопытное произведение. произведения. А, в спрос на книги Вербицкой в 1910 году. По данным библиотека читали, превысил спрос на Чехова -толстого. А, <почему>? э, <тут> да? и Толстого. Почему? Кем была? Вербицкий, что же она такого писала? А, о чем она писала? Ну вообще она писала много, и в основном писала о, о сексуальной эмансипации. Вообще а, она там постоянно хлопотала о помощи а, разным несчастным женщинам, а, хлопотала а, о там, улучшении положения женщин и, и, и, и девушек участвовала в разных организациях. Всю, всю свою жизнь занималась женским движением еще до 2017 до года. <coughs> С восторгом там встретила она события 1905 года. В ее квартире заседала партия, заседали вот и <coughs> Но писала она... О не о политике. Тут есть, я упоминаю, один, один и текст Духа Фреймен, в котором в каком-то смысле она полемизирует с Лениным. Вообще вся ее э проза посвящена э женской сексуальности. И э написано таким, э и написано таким очень простым, легко усваиваемым языком. То есть это такая билетристика. Я даже не знаю, если сравнивать, Вербитская это нечто среднее, вот для начала XX века, нечто среднее между э, Дарьей Донцовой и Марией Арбатовой. И при этом у нее такие героини, которые не то, что даже ищут себя, они ищут, куда деть свою необузданную сексуальность. Они себя осознают как таких привлекательных женщин, которые пышут здоровьем, а, как, как, как, как, значит, с ними со всеми быть. И тут есть ее роман «Ключи и Вот В 1910 году он был описан как раз о такой женщине. Начинается роман тем, что женщина едет в поезд, ей нравится, безумно нравится ее попутчик, то с ней едет в купе, потом он куда-то э, сходит на одной из станций, там всю ночь мучается желанием говорит, попутчику э, на полустанке выходит знакомится с каким-то мужчиной соседним в купе, он тоже начинает страждуще, стремительно заглудевать ее воображением, и при этом эта женщина художница, то есть э, э, в общем-то ее вся жизнь не сводится к актеству а, и к а, там, флирту. Нет, она очень любит рисовать, она там, занимается поиском красоты. Но м -м, ее необузданная сексуальность и а, представление о прекрасном, неразрывно связаны друг с другом. И, а, <coughs> и а, ко всему она относится так очень легкомысленно. А, за что сразу же, конечно, получают порцию критики от других женщин. Кстати, героиня, ну да, героиня «Ключи и счастья» — она именно такая. Когда этот роман вышел, он просто имел безумную популярность. Ее все читали, все обожали. Конечно же, он тут же вызвал критику и споры почему, значит, Вербицкую читают больше, чем Толстого и Чехова. При этом любопытно, что сама Вербицкая не считала себя таким билетристом, который пишет, который пишет роман Развлечения. развлечения. Она считала себя настоящим идеологом, свою литературную работу рассматривала как такое оружие в как орудие борьбы за женскую эмансипацию. Вот в «Духе времени» я процитирую. Она «Призывает значит, новую женщину наполнить жизнь упорным трудом над развитием своей личности, идеей, искусством, выработкой миросозерцания, общественными интересами и общественной деятельностью». А, вот, Поэтому она отрицает идею брака, значит, что это все мешает женскому саморазвитию, мешает ее, конечно, сексуальности. Сексуальность, по-видимому, саморазвитию только помогает. Вот. И то есть, несмотря на то, что она, например, брак отрицала, она была совершенно не против материнства детей. Главное, чтобы это не мешало творческой эволюции саморазвитию и сексуальной свободе. А, но э, <смех> так или иначе в четвертом году ее запретили. Понятно, почему запретили. Все-таки ее персонажи, они это такие образцы либерального феминист, феминизма в худшем его изводе. А, Женщины-гедонистки, а, они очень любят себя, очень любят а, причем себя любит и за собственный ум, и за собственную красоту они не они пекутся а исключительно о своем о благе и счастье но при этом а, а может быть мы после лекции, да вот, но э, при этом все-таки э, от несмотря на то, что ее можно запросто отнести к такой эротизированной билетристики очень важно упомянуть, потому что это все-таки литературный феномен. И э, не, не только потому, что э, она хорошо читалась и писала о таких как бы запретных, горячих темах, а потому что э, в общем, она собой представляет э, демократизацию литературы. Фактически с него начала появляться такая женская, э, массовая женская проза. Вот. А, пойдем дальше. Следующая писательница Лариса Рейснер. А это очень важная фигура вообще для а, а, истории русской революции, не только а для литературы. Ее обычно упоминают вместе с Н.С. Арманд и Надеждой Крупской, как таких трех валькирий, русской революции. При этом, то есть, да, вот Мандельштан, Надежда Мандальщана, не вспоминала, что Рейснер всю свою жизнь хотела создать, новую, хотела создать женщину революции, новую женщину. Она, к сожалению, очень рано умерла, как мы здесь видим. Но несмотря на то, что э, она оставила нас в таком немом возрасте, она успела довольно э, много сделать, много где побывать и много увидеть. Вообще из такой интеллигентной семьи, э, а при этом э, э, ее, ну, там, ее отец профессор права, э, э, мать... Мать, мать вообще аристократка, но при этом и ее отец отец читал лекции рабочих, брат а, с юного возраста увлекался а, социал-демократическими идеями, поэтому они вся дружно, семейно, восторженно приняли и февральскую революцию, и октябрьский переворот. Вот. И а, Рейсина очень интересовалась политикой, и она посещала а, в в качестве военного слушателя лекции по истории политических учений, вот. и параллельно заинтересовалась литературой. В некоторое время она была возлюбленной Николай вот. и <сосудование> С одной стороны, она посещала лекции по истории политических учений, с другой стороны, она захаживала в литературные салоны. и um, Первое ее... Так как «Проба пера» э — -э, это вообще ее текст э -э, под названием «Женские типы Шекспира». Вот, но, <сёк> а потом э -э, она полностью переключилась на э -э, революционную тематику. Э -э -э, она не просто вступила в э -э, Большевистскую партию, она еще и стала комиссаром Балтфлота. Вы, вы можете себе представить совсем молодую девушку и матросов. А, но <coughs> а, все, что а, она видела, она, она была комиссаром, она а, была на юге и <coughs> участвовала в гражданской войне. Она ездила вместе с, со своим мужем она ездила в. Гамбург, когда было гамбургское восстание, которое потерпело поражение. Она ездила на Донбасс, она какое-то время прожила в Афганистане. И у нее есть также тексты, посвященные в общем, ее самоощущению и миру, так скажем, восточной женщины. И, и и вот. И в двадцать пятом году незадолго до смерти она придется даже за историческое полотно начинает и заканчивает писать роман-портрет декабристов, вот. И да, я упоминаю о производственном романе, достаточно рано для появления производственного романа, 25-й год, а, она действительно ездила и на Урал, и, на, и в шахты Донбасса, и по итогам, в она такой мастер-почерка была, возник вот этот роман «Уголь, железо и люди». И это, конечно, очень интересно э, тем, что э, ее жизнь, ее позиции, ее увлечения, <coughs> ее образование, ее литературные опыты не просто тесно э, переплетены друг с другом, но вообще э, представляют собой образчик такой невероятной ценности. Вот. Давайте посмотрим дальше. Следующая писательница Ольга Форш. Очень любопытный тоже персонаж. Она рано осиротела, воспитывалась в училище пещерот. Потом она после училища путешествует, помогает голодающим учится живописи, э -э, литературы ее тоже интересует, всячески она значит ищет себя. И <сосвязь> вот эта тема поиска себя, поиска, с одной стороны, личного, с другой стороны, поиска творческого, потому что она очень увлекалась живописью, брала уроки живописи, она э -э, активно участвовала в жизни художественной богемы <кười> <кười> и, и, и при этом, да, интересовалась литературой, она тоже была знакома с Андреем Белым, с Мережковским, с Сологубовым, и все они поначалу меня оказывали гигантское влияние, она, очень, она в общем, очень увлекалась символизмом а, и, и мистицизмом и даже оккультизмом какое-то время но потом вот этот ее внутренний поиск остановился на а, нескольких темах которые с революцией напрямую связаны эта тема своего внутреннего поиска, поиска жизни творческого человека в революционное и постреволюционное время. Очень э, любопытный есть рассказ, ранний э, рассказ э, Марфушкин круг, изначально, э, э, изначально он носил название но в 18-м году был описан. Там вообще центральный образ это образ лошади Марфушки, который ходит по кругу. И э, последняя мысль героя, ее зачитаю, нужно разбить поголовщину, округлиться и стратиться, найти зодчих великого здания. А, что такое поголовщина? Это слово, которое придумывает самофорж, а, оно обозначает нивелированность человеческой массы. И вот это движение по кругу, из которого человек никак не может вырваться и найти себя, ей было очень понятно и очень близко. И, и дальше она уже переходит к темам там, гражданской войны, к историческому роману. Пожалуй, исторические романы действительно... А, Огромная заслуга у она очень активно включается в работу, и в какой-то момент, если она продолжает заниматься живописью, полностью переключается на исторические романы, и, мне кажется, во многом, благодаря ей этот жанр а, так укрепился на а, территории литературы, очень попытный романы Деда и о он построен как реальной фигуры реального революционера Михаила Бейдемана, но любопытен он не тем, что, это, что он представляет собой что сделанную исторической реконструкции событий определенных, а тем, что, читая его, можно увидеть, что э, несмотря на то, что все эти женщины, те, которых я уже упомянула, те, о которых я хочу скажу, э, были так называемыми попутчицами революции, попутчик – это такое слово из постреволюционного, революционного и постреволюционного слоя, кажется, его придумал Троцкий, ну понятно, да, они поддерживали э, революцию. Так вот, несмотря на то, что они попутчат с революцией, это не означает, что все они верили в одно и то же и видели мир будущего одинаково. Более того, совершенно не означает, что их герои, оголтелые революционеры или героини, такими гомогенными одинаковыми взглядами. А наоборот, Взгляды героев и позиции могут они колеблется от умеренно реакционных до м -м, радикальных. И вот в этом романе, где-то камне вообще повествование ведется от лица пожилого э <жес> офицера, который предал своего друга Лейдмана революционера такая исповедь э, на весь страниц, э, которую он на закате своей жизни, герой-офицер написал, но он всю жизнь был убежденным анархистом. И э, несмотря на то, что пишет он эту исповедь уже в постреволюционное время, он ничего не понимает о том, что произошло. И, э, да, иногда кажется, что, может быть, там он усомнился в своих монархических взглядах, но э, по большому счету он э, до конца жизни остается э, таким консерватором, русским офицером, э, и, и сказать, что он вообще приветствует революцию нельзя крайне любопытно. Вот. А, что еще про Флор сказать? Очень интересно, как она пишет о фигуре художника. Есть <coughs> у нее, например, такой роман «Сумасшедший корабль». Это, насколько мне известно, самое популярное ее произведение. Там она пишет про первые постреволюционные годы жизни такой литературной богемы а в общежитии Дома искусств и там угадываются фигуры Андрея Белого, Блока, Горького а и, и <coughs> очень попытный текст но следские критики его не приняли они его восприняли как защиту искусства и литературы от революции <coughs> вот. хотя вот, да, у нее есть там и производственные такой текст горячий цех, в общем, достаточно разнообразная правда и если кто-то особенно интересуется э, сообразительным искусством, то э, фигуры Форш очень интересны в этом плане, чтобы посмотреть ее тексты, достаточно много, и все они доступны. Следующая фигура, наверное, э, наиболее известная, здесь в своей связи тесной с революцией Александр Колантай. Мы знаем там они как человеки, которые... А, а это, это? А это, это? отрест ⁇ Да ты говорила, отрест ⁇ н. А это, это от Рейсона, да? Конечно, да. она гораздо позже, да. Да, да это Умерло. вот дрова. <свят> <свят> <свят> <свят> а что, а, а, а да, внутренний корректор не справился с этой задачей. Ну я думаю, что даты жизни Калантая каждый из нас может проверить в Википедии, вот э, в любых других там источниках. А, вот, в общем, э, спасибо, спасибо. Да, да. мы знаем, как о женщине после, а женщине, которая всю жизнь положила на политическую борьбу, угу. даже отказалась. А, мужа и ребенка, потому что все это мешало ей заниматься революцией. А, не знаю, маменька там, женщина образованная, владевшая огромным количеством языков, она училась в Цюрихе, в Англии она изучала рабочее движение. В 1905 году стала первое общество взаимопомощи работницам, Ну, вскоре вынуждена была там эмигрировать до Французской революции -го года, год, потому что заодно из ее, ее брошюр ее начали преследовать, обвинили в призыве к вооруженному восстанию. Вот. И да, после февральской войны она возвращается активно, э включается в агитационную борьбу, посвящает себя значит, борьбе за равенство прав женщин и мужчин, борьбе с неграмотностью среди женского населения, э занимается всяческим информирование выпускает огромное количество статей из э, о новой женщине, так, общество и материнство, о любовь и новая мораль. Один из самых известных, кажется, ее текстов Семья и коммунистическое государство еще есть такой. А потом она включается в работу женоделов и женсоветов. Они там в разное время по-разному назывались. Когда женщины приходили. В вот, это вот модное время женщины приходили, обращались с какой-то проблемой, э возникшей у них на работе, э в семье, с мужчинами, с подросшими детьми, и могли посоветоваться с кем-то, э получить, услышать слова поддержки, обсудить, что у них происходит, в том числе обсудить с точки зрения новой морали не знаю, как поступить. Вроде бы так надо, а я чувствую иначе. А вы что думаете? Такой маленький э, совещательно-консультационный орган. Э, вот. И э, кладай собственно, этим я занималась какое-то время, э, до того, как занялась дипломатической работой. И Uh, некоторые ее художественные тексты, здесь я упомню только художественные произведения, они как раз построены, uh, либо написаны либо по мотивам истории, которую она слышала уже на делах, ну, либо создают такую ситуацию. Вот, например, для страницы uh, текст там как раз ситуация разбирается. И э, Клодай говорила, что советская власть первая в мире власть, которая взяла мать ребенка под свою защиту. Ну, э, то насколько этот тезис спорный, можно увидеть даже в самих произведениях Клодай. Э, советская власть сделала очень много для того, чтобы взять женщину-ребенка под свою защиту, э, но к сожалению, женщина и ребенок отнюдь не чувствовали себя защищенными новой Советской России. И <смех> один из самых любопытных ее текстов, как мне кажется, Василиса Малыгина, это повесть о женщине, которая <смех> <смех> участвует в гражданской войне, потом активно занимается общественной работы участвует в строительстве и облагораживании дома коммуны, э, сталкивается со всяческими трудностями, кто-то ее не понимает, э, но при этом она не теряет значит веры в новое, лучшее будущее, делает все, что в ее силах свято верит в «Любовь и коммунизм», и Неп, и когда, она, когда начинается а, Неп, она видит своего мужа, к которому она относилась как, как к товарищу, любила его такой глубокой, а, товарищеской, дружеской любовью, который превращается, потихонечку превращается в Непмана. Он водится с разными людьми, которые ей неприятны, их поведение, их стиль жизни, их демонстративное богатство на фоне общей нужды и голода, ее всячески возмущает, она пытается понять, почему он так делает. Ее всячески жалеет. А, вот, оказывается, что ему там надо и а, водиться с разными женщинами, чтобы от других непманов не, не отличаться. А, Ее это даже нисколько не а, задевает. То есть личный, <клёх> личная драма по сравнению с драмой такой дружеской, что мне не, не доверяют, мне об этом мало рассказывает, и она не понимает, почему такое происходит, а почему он берет и запросто предает свои дела, а вот она нет, почему у них какой разлад возник. Вот это ее беспокоит гораздо сильнее. Ну и <со險><со險> а, в итоге будет заканчиваться тем, что она от него уходит, отпускает его к другой женщине, чье а, поведение и внешность, как она считает и э, представление о любви больше соответствует его потребностям э, на тот момент, и э, узнает о том, что она ждет ребенка. Э, при этом до этого у них с мужем, с мужем никак вот, не было детей, мы много, поэтому мы не переживали. И поле заканчивается тем, что она скачет по квартире, прыгает, э, взявшись за руки с своей подругой, э, радуясь этому событию, значит, новая жизнь, ребенок, что она сама с ним справится, будет новый мир, новый человек, и она чувствует себя просто безумно счастливой, радостный а И а кто-то может возразить и сказать, что «Ну, было же не что было иначе. А было пролито, немало женских слез. Женщины сделали огромное количество абортов в те годы, потому что жизнь была тяжелой. Голод, совершенно новая бытовая реальность. К тому же аборт легализовали к тому времени. И все это было тяжело и трудно. И многие женщины вообще, особенно занимались какой-то общественной деятельностью и пропагандистской, эм, типа, агитационной, например, деятельностью, они эм, просто не изводили семью. А, Причем ну, кому-то и не хотелось этого делать, а кому-то хотелось. И сама же Калантай бросила мужа и ребенка для того, чтобы посвятить себя революции. А, вот, мне кажется, что этот образ у Василиса он невероятно важен как образ идеалистический, как образ а, той женщины, которой и, возможно, сама Калантай, и многие женщины, приветствующие новый быт новую жизнь, образ женщины, которой а, каждая из них очень хотелось стать. Но э, стать ею было крайне проблематично. Вот. А, давайте посмотрим дальше. Mm -hmm. это Шагин, да, mm -hmm. да, тоже вам всем знакома. Одна из самых известных писателей социалистического канона. У нее тоже очень любопытная биография. Она изучала философию давала эстетику, была корреспондентом различных южных газет, она на, на какое-то время жила, на производство ездила, все наблюдала, в ранние годы тоже увлекалась символистами, немецким романтизмом, фигур Геота ее очень интересовало. это событие отразилось на ее в общем, текстовом производстве, так скажем, она огромное количество критики вызывала. Еще в то время, еще такая, когда была жива, потому что она писала, невероятно много. Много по-разному, о чем угодно. И поэтому книги уходят большими тиражами. и а, а, Поэтому в общем над ней подшучивались что ей все равно о чем писать лишь бы писать обвиняли ее в такой графомании вот она была одним из авторов Ленинианы но мне особенно интересны ее ранние тексты которые посвящены вот этой перемене с которой Сталкиваться с в революционный и постреволюционный период, причем э, перемене, проявленные даже вот, не в каких-то проявлены, в каких-то обыденных вещах э, маленьких, но э, в перемене тотальной, которая падает на женщину, на мужчину, и женщина просто не может с этим справиться. Для нее это шок. Есть у нее такой небольшой рассказ «Где я где женщина, кажется, чуть, -чуть за 40, она взрослая дочь, она возвращается в родной город, и она случайно в библиотеке находит книгу своей юности, и в этой книге обнаруживает старую записку, которую она когда-то, будучи молодой девушкой, писала своему возлюбленному. Она не сразу даже узнает, что это что была она. То есть ей записка кажется смутно знакомой, она не понимает, почему это ее так все беспокоит. И потом она понимает, что это была она, она находит этого своего возлюбленного, она его даже не узнает сразу, хотя он его узнает. И осознание того, как изменилась жизнь, как изменилась она сама, ее так сильно тяготит, что она умирает. Она смотрит в зеркало, она не может себя узнать. Она вспоминает о том, какой она была до гражданской войны, какой она была в юности, и, и не понимает, куда делась эта девушка. Но мне кажется, здесь как бы главный не, такой, не возрастной мотив, а именно социально-исторический, потому что жизнь ее изменила так сильно, что эм, себя узнать она не может. Э, сложно сказать, испытывает ли она какую-то тоску по себе э, молодой. Кажется, что нет, по крайней мере, тексте, по тексту этого не чувствуется. Скорее радикальность перемены э, и невозможность себя узнать, потому, как, э, текст, который называется дея, его э, так поражает. Вот. и Еще один любопытный очень текст, Приключение дамы из общества в 1923 году, был написан о женщине-жене дипломатического работника, с которым он находится в Австрии во время начала Первой мировой войны, и муж ее, последовательный монархист, в результате... После революции он а, сбегает, а, оставляя ее одну, <coughs> сбегать Европу, вот она остается. А, но так ее, она не всегда зачувствовала монархическим взглядом своего мужа, а, у нее была подруга. А, с которой она познакомилась в Цурихе, и, <смех> и какое-то время там с ней состояла в переписке, всячески а, полемизировала. Но вот а, когда а, в постреволюционное время а, муж ее бросает, а, никаких новых значит, друзей ее нет, а, она оказывается лицом к лицу, там, с новые ситуации с детьми которые остались от ее соседки соседка умерла она думает только о том как прокормить этих детей и это становится смыслом на жизнь и вот как она постепенно принимает революцию пропускает ее через себя проживает ее и несмотря на очень тяжелую жизнь начинает э, ее любить, Там, она идет на какой-то субботник, и, несмотря на то, что у нее болит спина, она участвует в какой-то дороги, дороге, да, дороге, и вот она впервые испытывает чувство э, причастности к коллективу, чувство принадлежности к какому-то большому делу. Э, которому, чего она была лишена, когда вела благополучную жизнь замужней дамы из светского общества. И а, она не просто принимает революцию, а начинает ее любить. Вот. А, есть еще три фигуры, которых я хочу упомянуть, я не буду подробно на них останавливаться, но если. Тема женской революционной э, прозы э, вас интересует, можно их посмотреть. Это Мария Марич, э, Лидия Сифулина и Вера Китлинская. Эм, Марич очень симпатичная такая скромная писательница. Эм, и а все ее ранние. У нее есть очень известный рас, э, не рассказ, а роман Северное сияние. Э, э, ну, э, Самыми любопытными в контексте нашей темы, кажется, ее ранние рассказы, где как раз присутствуют очень разные женские типажи. Там есть женщина с социалистическими, демократическими взглядами, как меняется ее жизнь, ее судьба, как она принимает э, революцию, как она там теряет сына и мужа, что с ней происходит, э, и как она там в юности возила, значит, колокол Герцена своему мужу. Э, вот, и вот, вот революция случилась, как она все это переживает, насколько это соответствует ее ожиданиям, что происходит в ее жизни. Есть э, тема о э, крестьянской э, женской истории и сельской жизни, как она меняется, когда там женщины отпускает э, своих мужей работать на заводы, э, на заработок. Вот, и они познав совершенно другую жизнь, не хотят возвращаться. Или возвращаются и хотят развода, или возвращаются и говорят, ну так и так, у меня жизнь в городе милее, я тебя с собой не лазю". Вот, И они даже не понимают, почему тут происходит, эти женщины. И, и, в общем, у мужчин а, сельских, которые уходят работать на завод, им самим сразу не совсем понятно, почему они так делают. А, потому что перемены настолько радикальны, и а, что-то в, что в их новой жизни их привлекает. А что толком объяснить они а, не могут в общем, для того, чтобы это понять, Мария почитать. Лидия довольно много писала, но самую популярную ее вещь – это «Повесть Веринея», по мотивам которой была поставлена пьеса, И очень часто ставили в раннее советское время. Очень любил Луначарский, он говорил, что готов Веринею ставить в каждом втором театре. А, действительно, а, эта повесть интересная, но интересна не своей тематикой. Там в центре значит, такая, а, такой революционный женский типаж, а, молодая женщина, которая а, вышла из старообрядцев вот, и противостоит всей деревне еще до революции. А, она особенно интересна своим языком, потому что... Это такой сельский, очень колоритный язык, э, изобилующий огромным количеством словечек, э, которые где-то остались глубоко в, в такой крестьянской культуре, которую, конечно, советская политика просвещения все выпрыгала. В данном случае это было такое безоценочное высказывание, но правда полис, язык этой повести очень интересный. И есть а, еще Вера Китаинская. Она активно занималась пропагандистской агитационной работой, о комсомольских ячейках писала и доклад Она была корреспондентом комсомольской правды, вообще а, занималась таким производственным. А, романом а, социалистическим, но относительно раннего пояснила Мичурина, как раз о, о комсомольцах и о том, как о, молодые женщины-работницы, комсомолки о, переживают много будет новый гендерный порядок. А, это все персонали, которых мне хотелось рассказать, а, но <coughs> наиболее интересным, как можно было подумать о значит, вступительной части моего выступления, у меня здесь было, конечно, не а, ни сюжеты, не особенности языка этих текстов, а то, как они а, связаны с историей. И, а, как к этой истории можно подступиться, смотря через, используя эти романы в качестве э, такой, критической линзы и э, критической оптики. Поэтому, переходя к проблемам, э, о которых э, мы начинаем задумываться, прикасающимся вот к тему обширенным литературным нарративом. Мне бы хотелось вспомнить просто исторический контекст кратко, да, про новые декреты, которые появились в 2017 году, регулировали рабочий день э, и оплату труда, э, э, значит, э, регулировали брачные отношения, э, упрощали их. Естественно, не нужно было никакое э, венчание, я даже знаю, что. А, для того, чтобы развестись в каком-то каком 20-е годы, а, достаточно было послать открытку по почте и с уведомлением, развод уже считался зарегистрированным. Если создавать для того, чтобы освободить женщин от мещанского быта и вовлечь их во в производство, она делала женсоветы, в деятельности которых участвовал Каландай, красного прайса. Сексуальное просвещения, пропаганда новой любви. А, пропаганда новой любви, они, конечно, имеют смысл сказать в связи с Калантай, хотя, mm -hmm. конечно, о новом быть и новой семье написал Малачарский и Троцкий, а, но благодаря Калантай появились понятия ⁇ Любовь, игра и эротическая дружба ⁇ Что это такое? Uh, это две формы новой любви, которые по ее замыслу uh, это, это были совершенные формы любви, uh, которые должна был, должно было принять, принять вот, uh, человеческое чувство uh, в новом мире. С одной стороны, это эротическая дружба, это достаточно глубокое чувство, товарищеское. А оно, оно такое продуманное, это не просто желание соединить свою жизнь там, с жизнью какого-то другого человека. Это в первую очередь общность взглядов, установка на понимание. На, на, может быть, не общность интересов, но, по крайней мере, готовность друг друга слушать и понимать. Это дружба. И товарищество, которое становится таким фундаментом. А с другой стороны, появилась любовь-игра как раз предельно легкомысленная форма межгендерных отношений, которая включала в себя, там, возможно, и сексуальные отношения, но без обязательств. И а, еще я не упомянула о моде на андрогенность. Мода на андрогенность в данном случае, она формировалась, с одной стороны, под влиянием там, моды э салона еще 20-х годов, идущей из Европы, где, там, помните, женщина в таких платьях, которые не подчеркивают э фигуру, а наоборот ее скрывают. Женщины там, были вынуждены всячески своей формой утягивать и... Э э э стриглись, курили и должны были э, быть похожими на мальчика. А с другой стороны, модная андрогенность была обусловлена конкретными потребностями. Э -э, гражданская война, да, в кружевах на коне ты не поскачешь, э -э, участие в производстве, в работе на заводе <coughs> и так далее. И как, учитывая все эти вещи, должна была измениться жизнь женщины. Женщина должна была отказаться от мещанства, от старых предрассудков, от э, сексуальной закрепощенности, э, от представлениях, э, старых представлениях о морали. Э, все это считалось пережитками прошлого приветствовать новые формы половых отношений в них активно радостно вовлекаться а, наконец ощутить себя равным мужчине а, всячески углублять свое сексуальное знание и раскрепощение а, включаться в женские организации а, читать прессу работницу крестьянку коммунистку и так далее, участвовать в низовой борьбе за гендерное равенство в сети, маленькие организации, э, заниматься общественной работой <свят> и вообще воплощать собой новый образ героини, бойца э, и товарища. Так должна была измениться жизнь женщины, и этого хотела большее количество женщин, хотела Хландай, хотели многие другие давайте теперь посмотрим как же эта жизнь изменилась изменилась она так или нет <свист> <свист> вот это изменение которое рисовалось в брошюрах выглядело очень последовательно и соответствовало духу эпохи действительно преследовала их благие цели, но означало а, возник, возникновение у женщины огромного количества индивидуальных вопросов. А, это, например, вопрос по поводу того, что она должна испытывать, а, какими чувствами руководствоваться а, по отношению к мужчине. Глубокое чувство.